Привет! Представьте, что у вас есть два варианта. Можно купить какую-то вещь и потратить много денег. Или не купить, а просто взять попользоваться. И потратить тогда еще больше денег. Кажется, выбор очевиден. Если вы, конечно, не работаете в правительстве Иоанновской области. Мы регулярно изучаем государственные закупки, чтобы узнать, кто и сколько тратит бюджетных, а значит, наших с вами денег. И вот совсем недавно наше внимание привлекли два очень похожих контракта. Похожих, но не совсем одинаковых. Речь не идет об аренде и покупке ангиографа. Ангиограф – это вот такой сложный и очень дорогой медицинский прибор. Он позволяет проводить исследования сосудов, строить их трехмерные модели, делать высококачественные снимки и много других полезных вещей. И вот на сайте госзакупок с разницей буквально в два месяца появилось два аукциона. Первый – на оказание услуг по аренде ангиографического аппарата для нужд Кенишемской районной больницы. Срок аренды – 3 года, а ежемесячная арендная плата составит более 2 миллионов рублей. То есть всего за 3 года стоимость аренды составит почти 75 миллионов рублей. Я не просто так обращаю ваше внимание на эти цифры. Потому что вторая закупка – это уже приобретение аналогичного прибора для нужд Ивановской областной больницы. Но уже за 64,5 миллиона рублей. То есть на 10 миллионов меньше. Мы не поленились сравнить спецификации этих двух ангиографов. В каких-то моментах нам даже пришлось проконсультироваться со специалистами, чтобы выяснить, что в целом характеристики приборов почти одинаковые и различаются только потому, что спецификации составлялись под конкретные модели оборудования что, между прочим, само по себе не вполне законно. Таким образом, получается, что Кенишемская больница берет в аренду почти такой же прибор, что и областная, но тратит на это на 10 миллионов больше. Да, я уже слышу, как вы говорите, что сравнение некорректное. Одно дело платить за аренду по 2 миллиона в месяц, и совсем другое потратить большую сумму сразу. И будете правы. Но не совсем. И вот почему. Во-первых, Через три года арендуемый ангиограф вернется к своему законному владельцу, в то время как срок службы подобного прибора составляет не менее 10 лет. Стоимость аренды на такой срок составит уже почти четверть миллиарда рублей. На эти деньги можно купить три новеньких ангиографа сразу для трех больниц, и останется еще 53 миллиона, ну, например, на расходные материалы или лекарства. А во-вторых, давайте посмотрим на проект бюджета Ивановской области на 2019 год, который прямо во время съемок этого видео утверждают депутаты областной думы. Расходы на здравоохранение в грядущем году будут сокращены в среднем более чем на миллиард. И особенно сокращены как раз расходы на укрепление материально-технической базы. То есть, проще говоря, на закупку оборудования. Что это может означать, как не то, что все больницы обеспечены самыми современными приборами и больше в них потребностей нет? Обычно в конце каждого видео мы подводим некий итог. Но на этот раз я предлагаю вам сделать вывод самостоятельно. Да, и еще раз уж мы заговорили о бюджете. В отличие от расходов на медицину, Выплата новоизбранным депутатам областной думы и сотрудникам всевозможных департаментов только увеличится. Думаю, этот факт вам стоит учесть, когда будете думать о том, куда тратятся бюджетные деньги. Пока и будьте здоровы. Какое тебе здравоохранение? Сказали в рай, значит в рай.